Основан 7 декабря 2019 года основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Наш фонд – это рабочие места. Социальная значимость нашего фонда, нашего бизнеса в том, что мы даем людям возможность зарабатывать и кормить свои семьи. Мы охватываем огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного. Тех людей, которые потеряли работу. И, конечно, молодежи. И тех людей, которых сократили, сократили на работе. Простите, ребята. И наша цель, как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Наш фонд. На сегодняшний день имеет уже более 25 тысяч рабочих кабинетов. Выплачено более 19 уже миллионов. И эти цифры говорит, говорят о многом. А наш фонд постоянно развивается. У нас работает бригада программистов для Каждый программист у нас отвечает за определенный участок на сайте, поэтому у нас сайт постоянно в рабочем состоянии, так как у нас партнеры наши живут в разных часовых поясах, и что позволяет бесперебойную работу нашего сайта. Для того, чтобы стать нашим партнером, вам нужно, конечно, пройти регистрацию. Как вы видите, вот я нахожусь на главной странице сайта. Здесь у нас на сайте, я не хочу сказать, что есть, как на других проектах, открываешь, а там столько всего всяких препомбасов и не знаешь, с чего начать. Я просто хочу вам показать, где вы можете добавиться на официальный канал нашего YouTube канала. Это наш, нашего фонда. А также можете добавиться в администрацию в Skype. А наша официальная группа в ВК, наша официальная группа в Facebook. А также вы можете связаться с нашей администрацией через почту. А здесь вот на главной странице есть все данные. Ну и, конечно, Пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая. После регистрации, как только нажимаете кнопочку «Согласен с регистрацией», а перед вами открывается пользовательское соглашение. Я советую всем прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. И также на главной странице у нас есть все ролики, нашим площадкам поэтому вы можете а, даже не регистрируясь а просмотреть полностью весь маркетинг ну так как я зарегистрирована и мы заходим к нам в кабинет ко мне в кабинет Хочу вам, ребята, сказать, и смотрю, у некоторых даже нет, не стоит аватар. Ребята, ну второй шаг после регистрации, это, конечно, установить аватар свой, свою фотографию. Как только придет код от вашей фотографии, нажмите кнопочку «Загрузить», и аватар ваш установится. Для чего нужно? Следующий шаг – это заполнить профиль а для чего это нужно заполнить профиль для для того чтобы вы могли иметь связь с вами могли иметь связь ваши партнеры и также с вами мог иметь связь ваш спонсор а после того как вы зарегистрировали прописали полностью весь профиль это а, скайп нужно указать, это нужно указать обязательно телефон и страничку ВК, а, прописать свои а, кошельки. Мы, вывод у нас денежных средств, заработанных на Perfect Money и Payr-кошелек. Если вы будете работать с одной платежной системой, прописываете одну платежную систему, а в другом окошечке напишите три нуля и нажимаете кнопочку «Сохранить». Итак, заполнили вы полностью профиль. И теперь третий шаг, ребята. Вам нужно связаться со своим спонсором и решить, на какую площадку, вы пойдете работать. На какой площадке вы будете зарабатывать деньги? У нас есть такие площадки, как две площадки автоэнергомини. Вход на нее составляет 500 рублей. За один круг вы зарабатываете 39 750. Есть площадка автоэнерго. Это вход на нее 30 тысяч за один круг вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Есть две площадки инвестиций. Это инвестиции на бизнес, который находится на земле в городе Сочи и в городе Адвере. Есть такая у нас инвестиционная площадка. Это игра сейфы от World Money. Здесь можно инвестировать с 500 рублей, половиной тысячи и 5 тысяч и наши MLM-площадки. Это у нас такая площадка, как WordMoney. А здесь вы за один круг делаете... Вход на нее можно входить с одной тысячи. И за, одной, за один круг вы зарабатываете 86 тысяч. И за 20 тысяч у вас активируется крутая площадка Golden Ring. Есть такая социальная площадка PDA. Здесь можно входить со 100 рублей... И за один круг вы зарабатываете 3 800, а за 1000 рублей у вас активируется первый стол на площадке World Money. И только на этой площадке ПДИ есть абонентская плата через каждые 14 дней подтверждения активности кабинета. Ребята, я сегодня просмотрела, не знаю как у кого, но у себя я просмотрела, ребята, Дорогие мои партнеры, у вас у некоторых есть задолженность. Я вас очень прошу, пожалуйста, погасите задолженность. Если какая-то проблема в, в, с, с пополнением, напишите мне в личку. Я вам дам пайер-кошелек или какую вам платежную систему будет удобна, и переведу вам на кабинет. Пожалуйста, оплатите задолженность. Следующая площадка – это Golden Ring Mini. На э, эта площадка у нас создана помощь для площадки Golden Ring. Так как на этой площадке Golden Ring у нас вход 20 тысяч, а для того, чтобы могли все слои населения зарабатывать очень большие деньги. Для этого была создана площадка Golden Ring Mini. Здесь можно будет входить с удвоителя 2000, можно с 4000, и вы выходите на эту площадку Golden Ринг». Есть такая площадка «Бэхома». Эта площадка у нас нет никакой закольцовки, она стоит у нас отдельно, всего лишь один рабочий стол и зарабатываете вы за один круг три а, тысячи рублей. Есть площадка Клевермини. Здесь, значит, Три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения идут. Точно такая, за один круг вы зарабатываете, вернее, с двух лепестков вы зарабатываете 18750 рублей. И а есть такая площадка «Кливер», где вход составляет 3000, и с двух лепестков вы зарабатываете 187500 рублей. По поводу закольцовки. Значит, у нас сделана а, уникальная а, закольцовка а, вот этих площадок. Значит, работая мы на площадке Golden Ring, мы получаем Golden Ring Mini, мы получаем пассивный доход а, на три уровня в глубину по Клевер Мини и площадке Клевер работая на площадке, переходим на площадку Golden Ring и на площадке Golden Ring мы получаем пассивный доход на площадке Board Money и на площадке ПД. Вот такая уникальная закольцовка. Ну и давайте теперь сейчас разберем наш маркетинг. Начнем мы, конечно, с автопрограммы, потому что многие сейчас пришли, она настолько недавно стартовала. Уникальная площадка с где на всех у нас площадках есть привязка к первому столу. А вот на этой площадке у нас нет привязки к первому столу. И можно заходить и покупать любой стол, который вам понравился. И с этого стола начинать зарабатывать. Можно миновать и первый стол, можно заходить со второго, можно заходить с третьего, можно из четвертого, можно даже из пятого заходить и работать. На любую стратегию можно... Первый и второй, и третий. Первый, второй, третий, четвертый. Первый можно и четвертый, первый и пятый. Любой. Ребята, это только по вашему желанию. Ну, я буду вам показывать с 500 рублей. Вы а, зарегистрировались, а, заполнились, подтвердили регистрацию через свою почту а, по полу заполнили свой профиль и со спонсором своим решили, что вы пойдете зарабатывать именно на эту площадку. Итак, активировали вы первый стол за 500 рублей. И, конечно, берете свою реферальную ссылочку, она находится в разделе «Партнеры», и там отображается, будут отображаться все ваши партнеры до пятого уровня в глубину. Вы приглашаете первого партнера, у вас идет реинвест за спонсором. У вас открывается еще один такой первый стол. Приглашаете второго партнера и, и третий партнер. Они вам дают переход а, во второй стол за 1000 рублей. Итак, вы перешли на второй стол. И первый партнер тоже не сидит и не щелкает семечки «А» берет ссылочку и приглашает. Если хотите, можете помочь своему первому партнеру, чтобы он быстрее пришел, закрыл свой первый стол и пришел, стал сюда, на этот, к вам на это место. Все партнеры, которые ваши личные, приглашенные ваши рефералы, все проходят у вас, все один только раз. Как только у вашего партнера открылся уже пятый стол, все, ваш партнер уже больше сюда к вам не вернется. Он будет работать только со своими партнерами, только со своей глубиной. Итак, пришел ваш первый партнер, встал на это место, и вы заработали 750 рублей на баланс для вывода, а 250 получил ваш спонсор. А второй партнер закрыл свой Первый стол и пришел, стал на это место. Третий пришел, стал на это место. Второй и третий вам дают переход за 2000 в третий стол. Итак, первый партнер закрывает свой второй стол и приходит становится на это место. Второй партнер закрывает, приходит становится к вам на это место. Третий партнер закрывает. И становится на это место. Это полностью все накопительный стол. Здесь накапливается 6 тысяч на покупку четвертого стола. Вчера мне несколько ну, моих партнеров написали мне о том, что вы перевели, Ольга, меня на второй, на второй стол. А как дальше? А как дальше, ребята? Ну, вот смотрите, поставьте вы первого партнера, чтобы вы сами получили себе 750 рублей. Но ведь это не будет же вам, спонсор, зарабатывать деньги. Ну, у нас каждый, свой, у каждого свой бизнес. Вы должны это сами понять. Ребята, приглашения везде нужны, в любом проекте. Ну, нельзя же здесь, это, чтобы вам спонсор зарабатывал деньги. Вы же должны тоже зарабатывать. А так получается нечестно. Спонсор будет сидеть день и ночь корячиться возле компьютера, а вы будете только день. На вам будет на кабинет зарабатывать, а вы будете только выводить. Но я считаю, что это так нечестно. Надо и самим прикладывать усилия и работать. Спонсор может вам помочь. Помочь. Но, но, но деньги зарабатывать вы должны сами, ребята. Итак, у вас активировался за 6000 тысяч четвертый стол. И первый партнер приходит к вам, закрыл свой третий стол и приходит к вам, становится на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. А тысячу получает спонсор. А за 2000 у вас идет реинвест. Реинвест именно этого стола. И вы можете выставить бронь и поставить свой реинвест, например, сюда и сюда. Второй закрыл свой третий стол и приходит, становится к вам. 6 тысяч накопительный идет. Третий партнер точно так закрыл свой третий стол и приходит, становится на это место. 12 тысяч у вас накопительного и... Списывается и покупается автоматом пятый стол зарплатный за 12 тысяч. И здесь уже начинается вот такая вот э, э, э, э, хорошая, хорошая, хорошая, хорошая, действие. Первый партнер закрывает свой четвертый стол и приходит, становится к вам на первый стол и приносит вам 12 тысяч. Второй партнер тоже закрыл. И приходит, становится к вам на это место. Третий партнер закрыл. И приходит, становится опять 12. А там же идут не только у вас три партнера, а за вами идут там 4, 5, 6, 7, 8, 10. И вы будете постоянно... А, стол обнуляется, опять у вас открывается. И опять вы будете получать все время по 12, по 12 и по 12. И так вы делаете за один лишь круг... 39 750 рублей. Но я считаю, что это тоже за один, один круг, это всего с несколькими партнерами пройти. А если вы все время приглашаете и приглашаете, то вас, ваш доход именно на этой площадке, он у вас никогда не остановится. Следующая площадка у нас Golden Ring Mini. Это золотое кольцо. Я очень люблю золотое кольцо. Все площадки очень хорошие. Но мне больше по душе именно Golden Ring. Начнем с того, что можно входить на эту площадку с 2000. Но можно и сразу же с 4. Что дает нам удвоитель? А удвоитель нам дают эти два партнера. Первый и второй партнер. Переход просто в первый блок. Но если вы хотите сократить в два раза количество приглашенных партнеров, вы можете миновать этот стол и сразу становиться в первый блок. Итак, первый партнер пригласил и закрыл свой удвоитель и приходит, становится к вам на это место. А вот когда второго поставить, то вы звоните своему спонсору. Спонсор должен выставить свою бронь вам в это плечо. А если спонсор не выставит бронь вам сюда, в это плечо, если вы не дружите со своим спонсором, то ваш реинвест улетит слева направо на свободное место. Итак, а вот под второго ставите бронь третьему. А это может быть партнер и первого, и может быть партнер второго. И у первого это будет реинвестное место. И вы выставляете бронь именно сюда ему. И получаете 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка Клевер Мини. Где вы будете получать на 3 уровня в глубину. И плюс реферальное вознаграждение. Дальше что происходит? Четвертый партнер и пятый партнер. Они вам дают двойную выгоду. Они дают переход вам во второй блок за 8000 И плюс, плюс закрывают вам реинвестное ваше плечо. И поэтому можно вот сюда выставить, от четвертого выставить бронь и поставить шестого. А у четвертого будет это реинвестное место. И вы уже здесь получите не 3,700, а 3,800. У вас уже идет пассивный доход по двум, по клевермине. Итак, за вами идут следом. На второй стол переходят ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И когда у вас закрывается именно второй блок, вот здесь, когда поставили третьего партнера и у первого будет реинвест, то вы получаете тысячу рублей на баланс для вывода, а за три активируется площадка Клевер. А как? Если у вас она уже активирована, то вы получаете 2000. Итак, здесь четвертый и пятый, они и плюс 4000 с реинвеста первого партнера приплюсовываются к четвертому и пятому. Это получается 20 тысяч, и у вас идет активация золотого кольца за 20 тысяч. Итак, вы перешли на золотое кольцо. Но вот здесь еще можно получить одну выплату с вашего реинвестного места. Вы выставите бронь сюда 6-го, 4-го реинвестного и получите вы тысячи на баланс для вывода. Вот, пожалуйста, у вас уже здесь по клеверу пойдет 1000 рублей по маркетингу и 1000 рублей у вас идет по клеверу. Считаю, что очень хороший пассивный доход перешли мы на площадку Golden Ring. Ну, а здесь, ребята, это просто, я считаю, что это самая наша лучшая площадка. Хоть, хоть мне и говорят, что а, есть лучше, а автопрограмма лучше, но мне нравится именно эта площадка. Ну, это же не говорит о том, что и вам она должна нравиться. А каждому по душе выбирает то, что вам, в, в, вам ближе. Итак, вы... Это у нас Golden Ring, золотое кольцо. Вы можете купить его отдельно за 20 тысяч. Но я вам сейчас показывала, как вы можете зайти с двух тысяч или с 4 и перейти сюда именно на Golden Ring. Итак, вы перешли или активировали эту площадку за Golden Ring. Приходит к вам сюда первый партнер становится. А прежде чем выставить поставить второго партнера, пожалуйста со спонсором созвонились и он выставляет реинвест вам а вот под второго поставили третьего а у первого будет реинвестное место и вы уже сами выставляете своему партнеру и получаете 20 тысяч на баланс для вывода хороший доход да а здесь вот четвертый и пятый партнер они вам будут постоянно приносить двойную выгоду они закрывают, дают переход по второй блок за, 400, за 40 тысяч и плюс закрывает реинвестное место. А вот под четвертого можно поставить 6 шестого. А у четвертого будет реинвестное место и вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Вот пожалуйста, с одного стола 40 тысяч. Ребят, ну скажите, где в каком проекте с одного а, семиместного стола 40 тысяч на баланс для вывода? Да это просто рай денежный. Итак, на второй стол переходят у вас ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И вы быстро здесь закрываетесь, ребята, и первого будет это реинвестное место. И вы опять получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 тысяч приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру. И у вас идет автоматом, активируется полностью стол выплат. У нас здесь, как вы видите, два рабочих стола, а это полностью у нас выплаты. И под четвертого можно поставить шестого, четвертого реинвестное место. И опять получить 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы дошли, у вас приходит к вам на, на третий стол, становится первый партнер. А за первым приходит второй партнер. А прежде чем поставить реинвест по броне спонсора. А под второго вы ставите бронь третьего. А у первого будет это реинвестное место. И получите 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч у нас летят пассивный доход. На первые 10 клонов на первый стол World Money. Один клон за 5000 на четвертый стол на площадку World Money. И 50 клонов летят на площадку ПД. Вот он вам и денежный рай. Вот вам пассивный доход на, по этим двум площадкам. А вот когда приходит к вам четвертый партнер, вы получаете 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер 100 тысяч на баланс для вывода. А под четвертого поставили шестого, четвертого реинвестная. И опять 100 тысяч на баланс для вывода. И опять 100 тысяч на баланс для вывода. И так бесконечно. И вот я сейчас вам рассказывала, и вы, наверное, заметили, что нет нигде, ни на какой площадке у нас нет отчислений, ни на развитие фонда. Нет отчислений, ни администрации. У нас деньги идут все четко, все до копейки, от партнера к партнеру. Что, я считаю, что это очень большой плюс. Ну, и хочу напоследок вам сказать, ребята: те люди, которые вам говорят о том, что в сетевом маркетинге не надо приглашать, не верьте никому. Только а, ваше приглашение, ваше общение с людьми позволяет развивать свой бизнес. Будете больше общаться, будете больше звонить в скайпе, будете больше а, общаться в телеграме, в, звоните в WhatsApp, развивать свои соцсети, развивать свой YouTube-канал. А, будет ваш бизнес успешно развиваться. Не верьте никому. Кто говорит вам о том, что можно быть, вести успешный бизнес без приглашений и без вложений? Нет такого бизнеса в интернете. Запомните, пожалуйста. С вами была Ольга Арзуманян и Фонд взаимопомощи World Money.